Итак, всех приветствую. На связи Ольга Ашпина, интернет-маркетолог-продюсер для психологов, коучей, тренеров. Сегодняшнее наше короткое будет такое вебинарное выступление моё на тему «Контент-план для коучей и психолога». Напишите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Буду вам признательна за обратную связь или в чате вебинарной комнате, в которой сейчас многие находятся, или в эфире во ВКонтакте. Рада-рада вам. Вижу, что присоединяются наши участники. Прекрасно. Спасибо, Елен. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, обращаюсь к вам с первым таким вопросом. Готовы ли вы поработать интенсивно? Готовы ли вы взять максимум пользы из тех 30 минут вебинара, на которые я сегодня рассчитываю? Если да, пишите цифру 1 в чат. Я буду понимать, что вы настроены на продуктивную, плодотворную работу буду искренне стараться предоставить вам эту пользу. Тема сегодняшнего вебинара, как я уже говорила, контент-план для коуча и психолога. Почему родилась такая тема, почему возникла такая потребность, и у меня в том числе, об этом, об этом непосредственно сегодня с вами поговорить. Дело в том, что контент-план является той формой связи с клиентом, которую мы можем осуществлять через социальные сети. То есть я говорю сейчас с вами как маркетолог, и контент-план для меня как для маркетолога, и в том числе как для тренера, это источник касания клиента. Представьте себе, что есть клиент и есть социальные сети. Есть социальные сети. Соответственно, каким образом клиент вообще может что-либо узнавать о нас? Он может узнавать только тогда, когда мы что-то из этих социальных сетей начинаем транслировать в сторону клиента. Соответственно, если мы ничего не транслируем, то фактически мы для своего клиента становимся невидимыми. То есть мы есть в пространстве, но клиент нас не может каким-то образом идентифицировать, понять, чем мы можем для него быть полезны. Соответственно, клиент не может удерживать фокус своего внимания на наши услуги. То с этим согласен? И если вы с этим согласны, то... Первый такой вот тезис, который я бы хотела, чтобы вы приняли для себя, ответственным за контент-план является эксперт. То есть носитель самой странички, владелец аккаунта, биопрофиля в социальных сетях, он ответственен за контент-план. И здесь я хотела бы предложить вам такое небольшое упражнение проделать после уже сегодняшнего вебинара. Я предлагаю вам закрыть, закрыть вернее, открыть свою страничку, в социальных сетях, свою страничку в социальных сетях и внимательно, очень внимательно посмотреть на последние 20 постов. То есть последние 20 постов или 20 касаний, о чем они вообще, какой мессендж, какой, вот, какой посыл они несут в мир для вашего потенциального клиента. Прямо 20 штук отчитаете и посмотрите, например, будут у вас посты, посвященные там, приглашению, например, на консультации, будут посты какого-то развлекательного содержания, будут посты информационного содержания, будут чьи-то перепосты, обращайте на это внимание. Возможно, это будут посты, которые касаются ваших там, недавних достижений или что-то связанное с методиками с вашими. Я сейчас просто по памяти вспоминаю, что обычно попадается в социальных сетях на страничках у наших экспертов. Так вот, самое главное, коллеги, что наш контент-план, то есть наше, наше контентное содержание, да, что такое контент? Это содержание, это наполнение смысловое вашего, вашей странички, ваших социальных сетей. Так вот, главная наша задача, чтобы это наполнение, оно соответствовало потребностям нашего клиента. Не нашему желанию, что для нас интересно, что для нас познавательно, что для нас кажется действительно вау информацией, здесь нужно включать четкий фильтр. Да, для меня это интересно, для меня это ценно, полезно, а зачем это слушать или читать моему клиенту? То есть, когда мы принимаем на себя внутреннюю ответственность за ту контент-стратегию, которую мы продвигаем, мы должны четко фильтровать информацию на полезную для клиента и не полезную для клиента, или вообще лишнюю для клиента. У многих встречается такое, такая практика, когда вам... Интересно, чья-либо статья, в том числе у ваших коллег, у ваших учителей, или в целом какая-то интересная попалась информация, вы ее прямо с большим удовольствием начинаете размещать у себя или делать перепост. То есть из серии, что мне полезно, значит, возможно, и клиенту пригодится. Я вас призываю к одному. Если вы хотите сохранить эту информацию, не размещайте ее прям в своей новостной ленте, сохраните у себя ее в личном сообщении, потом вернетесь, перечитайте свободное время, там, вечерком, там, еще какую-то статью и так далее. Не создавайте, пожалуйста, из своих социальных сетей, из своих новостных лент вот такую солянку, которая и вам, и клиенту может пригодиться. Держите четкий фокус все-таки на внимание клиента. Почему? Потому что основные две задачи есть у нашего контента, то есть у наших сообщений. Первая задача – это привлечь внимание клиента. Вот внимание, да? И вторая задача – это постоянное формирование доверия к вам как к специалисту в определенной тематике. И если мы начинаем расфокусировать сознательно внимание клиента, то о каком дальнейшем формировании доверия может идти речь? Поэтому еще раз. Пожалуйста, услышьте меня. Та информация, которая интересует вас, как специалистов, психологов, коучей, тренеров, астрологов, нумерологов, эзотериков, вот вам она чем-то кажется интересной, вкусной, полезной для себя, как и для специалиста, вспоминайте, а кто ваш клиент? Кто ваш клиент сегодня, который как зритель сидит и смотрит на той стороне экрана, что для него будет ценным? И безжалостно убирайте, пожалуйста, из своих новостных лент, эту информацию а очень часто наши психологи грешат тем что начинает подробностях расписывать метод как проходит терапия какой клиентский случай там что происходило понятно что это анонимные какие-то кейсы но клиентам поверьте не самое важное как проходит внутри терапии ему важен вообще результат был или нет поэтому еще раз говорю, после сегодняшнего эфира открываем свои странички, свои биопрофили, аккаунты и смотрим последние 20 касаний клиента. То есть любой пост, любой наш эфир, любое, любое размещение информации – это уже касание клиента. Вопрос – это касание, оно было эффективным или вы сгенерили контент ради контента? Вот Кто слышит сейчас информацию, что… Действительно, нужно чем чаще размещать посты или сторис, неважно в каких социальных сетях, тем это лучше для вашего позиционирования, тем это лучше для раскрутки личного бренда. Для кого сейчас информация ну, такая, знаете, достаточно серьезная, когда если вы ничего вообще не размещаете в социальных сетях, соответственно, вы для клиента невидимы. Я за разумную частоту размещения. Контента, за разумную частоту, я считаю, что лучше несколько раз в неделю разместить действительно полезный для моего клиента контент, да, и это будет авторская моя позиция, это будет авторский материал, отработанный на практике, нежели я буду создавать бесконечное количество stories, бесконечное количество постов, там по три поста в день размещать и тем самым расфокусировать внимание своего клиента. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание. Лена пишет, я знаю, что надо выставлять один поз в день, меняя тематику. Да, есть разные варианты контента, и мы знаем, что даже в зависимости от дня недели, от времени суток, необходимо все-таки менять тематику, менять формат и, соответственно, ну давать разные виды контента информационного, развлекательного, познавательного, продающего и так далее. То есть, конечно, есть такие вот уже инструкции, но еще раз говорю, что я лично за разумную чистоту, за, за разумное количество размещенных постов или stories. Поэтому, если я вас каким-то образом немножко успокоила, что не нужно там бесконечно по 20-30 сторис пилить ежедневно и на это действительно направлять половину времени своего, своих суток да, в дне, то можете принять этот совет практически во внимание. Следующий момент, коллеги. Сейчас постараюсь вам рассказать о тех ошибках, которые совершают эксперты именно, в, когда генерят этот контент-план. Очень часто вы размещаете ту информацию, которая цена будет для ваших коллег, но не для клиентов. То есть есть две крайности, когда мы полезную для себя информацию размещаем, и есть, когда мы размещаем информацию, которая будет потенциально нашим коллегам, но ну, знаете, такой создат эффект, вау, там, а у Ашпина это новый сертификат, там, вау, Ашпина пошла там заниматься там на какой-то новый курс и так далее. То есть тоже, тоже фильтруйте, что действительно важно клиенту. Что важно вам и что возможно как бы вашим коллегам? Очень часто бывает такое, что в целом позиционирование у, у эксперта, оно заточено вообще ни в, в сторону клиента, ни в пользу клиента. Потом мы удивляемся, почему не формируется доверие, почему клиенты не записываются, ну, потому что клиента просто в вашем пространстве нет. Если вы хотите проверить, насколько действительно ваш контент-план сегодня отвечает потребностям, в клиентским, то есть держит, держится ли этот фокус на пользе для клиента. Можете записаться ко мне на безоплатную консультацию, это экспресс-аудит по вашим страничкам, по вашим аккаунтам, биопрофилям в социальных сетях. Сделать вы это можете сразу под постом, под, под этим эфиром, на котором сейчас идет запись, то есть обязательно ссылочка будет. Итак, следующее, на что хочу еще обратить внимание. Смотрите, Следующая ошибка, которую тоже совершают эксперты, это не генерят свой контент, то есть делают чужие перепосты, делают чьи-то статьи, там размещают. Вот Бывает такое, что ко мне кто-то стучится в друзья из психологов-коучей, и я когда рассматриваю аккаунт, да, то есть смотрю, действительно ли этот, этот подписчик сегодняшний, он относится к категории моих клиентов, потому что многих я просто оставляю в подписчиках. И когда просматриваю ваши аккаунты, ну, как бы в знак благодарности, что вы постучались ко мне в друзья, я обычно делаю несколько тоже лайков, проставляю несколько лайков на посты, которые действительно отражают вас. Вот кто вы, да, это могут быть презентационные посты или еще какая-то авторская статья, эфир, возможно, и... Тогда бывает такое, что я листаю, листаю, листаю вашу ленту новостную и не вижу вашего контента вообще. То есть это только перепосты с чужих страничек. Здесь возникает логичный вопрос. Вы для кого социальные сети ведете? Для раскрутки других людей или все-таки для продвижения своего собственного личного позиционирования? То есть такое тоже бывает и достаточно часто. Обратите внимание как сейчас оформлены ваши социальные сети, для кого контент, и вообще он авторский или нет. Я, кстати, на себе тоже словила такой эффект, что чем больше я смотрю а, вебинары, эфиры, читаю статьи своих коллег, продюсеров, маркетологов, тем меньше я генерю свой контент. Вот мне кажется, ой, ну и вот здесь классно написал, а, вот здесь очень интересная методика, вот здесь то, знаете, и я понимаю, что я просто растрачиваю свое собственное авторское слово, авторскую позицию, что я забываю про свои практические методики, про свои кейсы и так далее. И вот буквально несколько месяцев назад, это было, по-моему, в ноябре месяце, когда я четко поняла, что я не хочу смотреть вообще там коллег, в том плане, что уделять этому буду, ну, прям минимум времени. Хотя, конечно, как специалист я отсматриваю конкурентов, что сейчас происходит. То есть это, это нормально, но не забывайте при этом про себя мою, да, про то, что действительно вы являетесь автором своего контента, вы являетесь ядром притяжения для своего клиента, поэтому если вы будете переговаривать чужие фразы, если будь, будете брать чужие темы, которые сейчас вышли в топ, это маркетингово, конечно, ну, достаточно правильно, но что, собственно, вы можете в этой тематике привнести своего авторского, поэтому Держите фокус на, своем, на своей авторской позиции, постарайтесь вытаскивать из себя те самые правильные для вас мысли, те самые ваши тезисы, те самые ваши определения, убеждения, убеждения в чем-то, потому что тем самым вы благодаря своему авторскому контенту будете раскрывать для клиентов свои личностные ценности, отношения к каким-то событиям. Отношение даже какой-то статье, если вы ее хотите взять и разместить, считаете, что она будет полезна для клиента, ну напишите тогда какое-то к ней собственное отношение, чтобы клиент не просто перечитал чужую статью, а узнал вашу позицию. И ведь она может быть вообще в корне не совпадать, это может быть провокационная какая-то позиция. Это абсолютно нормально. Отражайте свое мнение, отражайте Свою позицию. Потому что для клиентов очень важна не только ситуация, когда вы размещаете что-то полезное, как эксперт, психолог, коуч, тренер. Ему еще важно, а кто вы как человек в этот момент. Что вы чувствуете, что вы испытываете? Давно уже вот эта тенденция, когда мы прикрывались тем, что мы психологи, мы должны быть нейтральными, мы даже не должны там показывать какое-то свое отношение какой-то ситуации. Да, вот есть этика психолога, этика коуча, то есть некоторая такая обособленность да, от проблемы клиента и так далее. Но те клиенты, которые хотят и которые готовы идти в платное сопровождение в коучинг, в психотерапию, они готовы идти не просто к психологу, как, знаете, к какому-то такому формальному эксперту, они хотят идти к психологу-человеку. И своим контентом, когда вы действительно размещаете информацию со своей позиции, вы показываете, какой вы внутри человек, не только как эксперт. И всегда привожу такой пример, что для многих клиентов – а, именно когда они платно ищут консультантов, когда они готовы платить за вашу работу, им важно, кому не как специалисту, но еще к кому как человеку они идут. А, рассказываю случаи своей жизни. Я мама трех детей, двое старших ребятишек у меня учатся в школах. А, одна в девятом классе, другой в четвертом классе. В школе есть школьный психолог. И э, я знаю, что есть психолог, есть такая ставка, он приходил к нам на родительское собрание, эта женщина. Вот вы знаете, когда моих детей не касается ситуация, э, что действительно какие-то сложности, э, конфликтные в ситуациях, или когда э, там, сложная адаптация какие-то ситуации нехорошие, может быть, с ребятами или напряженные с учителями, неважно с кем и что, то есть когда для нас это не является критичным для родителей, нам, в принципе, все равно, кем является наш школьный психолог, вообще есть ли у него дети у самого, да, у самой, а какой у него опыт, там, какая у него специфика, сколько у него там уже практики наработано, какие у него реальные кейсы. Но как только мамочке становится понятно, что без помощи психолога будет сложно преодолеть какую-то ситуацию, когда мы начинаем искать специалиста в том, чтобы он помог нашему ребенку, здесь четко встает вопрос, кто этот человек, потому что здесь, когда мы готовы платить, мы уже вправе выбирать не только школьного психолога, но и других психологов, которых огромное количество сейчас в социальных сетях. И если я буду искать этого психолога для своего ребенка, я как минимум буду обращать внимание, есть ли у этого психолога дети и какого они возраста. Вот для меня этот очень важный фактор. Точно так же, как ко мне раньше в свое время приходила патронажная медицинская сестра после того, как я благополучно выходила из роддома и месяц сопровождает каждую мамочку патронажная сестра. И вот, честно говоря, все слава богу было и с ребятишками у меня там каких-то проблем не было, но если бы были серьезные какие-то вопросы, я бы искала специалиста, у которого все-таки есть собственные дети, потому что у моих трех патронажных сестер не было собственных детей и в этот момент. Кредит доверия к ним был ну, не очень высоким. Понимаете? То есть то, что они мне проговаривают как медики, я могла спокойно в том числе посмотреть и в интернете. Поэтому обращайте внимание на свой контент: несет ли он какой-то ваш человеческий посыл, а, отражает ли он ваши внутренние ценности, ваши убеждения, ваше отношение к чему-либо? А, и в этом случае я всегда призываю экспертов, которые приходят к нам в студию частной практики, не пытайтесь понравиться всем. Не нужно этого делать. Вы не доллар, что всем нравится, понимаете. Вы не обязаны быть вот таким вот правильным психологом, правильным коучем, правильным тренером. Покажите действительно свое отношение к каким-то вещам, к тем ситуациям, с которыми приходят к вам клиенты. Не бойтесь показаться в чем-то, может быть, ну, жестковатыми, категоричными, смелыми, вот сейчас именно ценится то, что эксперты, они отражают свои внутренние ощущения. И клиент приходит к вам именно на ваш посыл, да, на ваши ощущения. Он хочет найти, он, он всегда инстинктивно идет к тому, кто с ним одной крови. Кто с ним одной крови, кто действительно похож в чем-то на его э, сегодняшнюю жизненную ситуацию. Или кто уже успешно преодолел эту ситуацию. И э, когда к нам приходит уже эксперты мы начинаем перепрописывать их позиционировать Они говорят, а что так можно было а что так можно говорить клиенту но ну, мы не говорим там что можно иногда дайма там сказать или еще когда то нет но, а что разве можно так сказать прям в прям лицо клиенту что э, вот ну, сколько можно сидеть там дальнюю не распускать ну, мужик психологи ну хорошо оставайтесь такими красивыми мягкими очень комфортными психологами очень удобными психологами но в результате идти будут к тем кто умеет быстро решать вопросы, кто уверен в своих силах и кто не боится заявлять о своей авторской позиции. Потому что что такое контент-план? Контент-план – это вы. Это вы и есть в различных формах. И вот для тех, кто готов будет записаться ко мне на экспресс-консультацию, я еще предоставлю небольшой подарок в виде чек-листа с 16 видами контента для коуча или психолога. То есть какие бывают вообще виды контента? Ну, понятно, что это могут быть посты, это могут быть опросы, конкурсы, это могут быть какие-то статьи, это могут быть подборка фотографий, это могут быть флешмобы, вовлечение в марафоны, продающие, ну, большое количество сейчас контент-стратегий есть, но сейчас хочу еще обратить очень важное внимание, что для психологов, коучей, тренерам чрезвычайно важным является видеоконтент. Вот видеоконтент действительно уже на протяжении нескольких, нескольких лет он рулит и не только в тематике специалистов, таких вот помогающих профессий. Действительно, видеоконтент, он очень быстро позволяет отсеять ненужных вам клиентов, не ваших клиентов по той простой причине, что они вас не видят эксперты и очень хорошо. То есть, если клиент ушел, ушел не ваш клиент, и вы не переживаете, потому что клиенты, когда они нас смотрят, они нас чувствуют, вот вы сейчас находитесь, да, многие в эфире сидите, находитесь и так далее. Соответственно... Вы можете почувствовать. Вообще, я ваша, не ваша. Какая энергетика, какой у меня стиль подачи информации, до какой степени я могу быть с вами искренне, откровенно, да? Насколько я вам эмпатична, насколько я могу быстро построиться, насколько я вас чувствую, насколько я быстро могу вгрузиться, насколько я экспертна, какие я выдаю, например, там примеры, да, и так далее. Какие ошибки я проговариваю на примере примеров и прочее, прочее, да? насколько я вообще вам конкурентно. И действительно, видеоконтент позволяет отсечь не ваших клиентов, не ваших клиентов. Поэтому, когда наши эксперты боятся выйти в эфир, боятся записать видеовизитку, сделать видеоролик и выложить его в социальные сети, они чего боятся? Они боятся, что они кому-то не понравятся. Да слава Богу, что вы кому-то не понравились, и лишние люди, они не будут сидеть в ваших социальных сетях. Лишние люди, они не запишутся к вам на консультацию, даже если она бесплатная, если вы там, я не знаю, с на обещали и при этом готовитесь сидеть к этой консультации. Особенно вот астрологи, нумерологи, у них ведь достаточно такая серьезная подготовка идет к их консультации. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание, что… Когда мы боимся выходить в эфир или мы боимся размещать ролики, мы на самом деле боимся кому-то не понравится. Это же классно, но не можем мы всем нравиться, но останутся те, кому вы действительно заходите как эксперт и останутся ваши клиенты. Поэтому я всегда говорю о том, что видеоконтент это вот крут, крутейший фильтр, крутейший фильтр. Для того, чтобы быстрее в своем пространстве набрать тех клиентов, которые действительно будут ваши, потому что энергетика, ваша харизма определяет быстро, вот мой свой или чужой, свой или чужой, это, это самое, самое замечательное. Итак, я вижу, что пишут, а я была на консультации, пришлите, пожалуйста, мне контент-план. Юль, будь добра, напиши мне в личку, я тебе вышлю контент-план, я помню, что ты была, но я уже тебя сейчас не найду в социальных сетях, а так как ты находишься в вебинарной комнате, напиши мне, пожалуйста, я тебе вышлю. Итак, сегодняшняя наша тема, что такое контент-план для коуча-психолога, давайте подведем некоторые итоги, что контент-план – это некоторые касания, Клиентов, которые мы осуществляем через социальные сети путем размещения туда разного, форма, разного формата инфор, информации. Да? Это посты, это видеоконтент, это какие-то какие другие виды информации. То есть мы должны четко понимать, что контент, он должен быть разнообразным и основная задача контента формировать первое. Привлекать внимание клиента и второе формировать доверие. Я тоже напишу в личку. Пришлете, пришел Лю, конечно. Хорошо, Лен, пришлем. Я надеюсь, что сегодняшняя тема была для вас цена и полезна. Если да, дайте знать, пожалуйста. Поставьте какую-то мне там обратную связь в сообщении в чатах. Я готова сейчас для вас разместить ссылку на запись. На, на мою консультацию, если у вас остались вопросы по контент-плану. И, соответственно, буду ждать вас на консультации в определенное время. <coughs> Галину вижу, Галина приветствую. В определенное время. Сейчас прям поставлю в... В самом видео отредактирую и добавлю в описание ссылку на запись ко мне на консультацию. Соответственно, кто приходит ко мне на консультацию, я еще дам вам э, в подарок чек-лист 16 видов контента для коуча. Так, сохраняю и дублирую сейчас еще в сообщениях. Благодарю вас сегодня за обратную связь, за то, что вы были активными, за то, что вы задавали вопросы, за то, что вы смотрели информацию а вот обратите внимание, что сейчас в сообщениях я разместила для вас ссылку на запись ко мне на консультацию. Угу. Если остались какие-то вопросы, жду их уже после эфира. Напоминаю, что с вами была Ольга Ашпина, эксперт по продажам, интернет-маркетолог, продюсер для психологов, коучей, тренеров. <coughs> Готова заканчивать эфир. Всех благодарю. Пока-пока.